Всем привет, мои хорошие! С вами Елена Цыганок. И сегодня мы будем говорить о том, как справиться с психологическими сложностями всем тем, кто уехали за границу от войны. Говорить будем с психологом Вероникой Вихретюк, которая помогает мне в том числе. Вероника консультирует с 2013 года и сама в свое время уезжала от военных действий в Луганске. Поэтому, ну такой, можно сказать, есть тоже свой опыт, да, он сложный опыт вот, но тем не менее вот. И жду, пока сейчас Вероника подключится. Вижу, вы уже здесь. И хочу сказать о том, что, знаете, есть такой миф о том, что тем, кто уехал, им там все очень легко. И однозначно, я считаю, тем, кто остался, особенно в оккупированной территории, где идут активные военные действия, кто слышит сирены каждый день, кто слышит взрывы, кто видит весь ужас, который происходит, им однозначно, однозначно сложнее. Вероника, я, правда, не вижу ваш запрос пока ко мне. Вот. И однозначно им сложнее в э -э много раз, вот. но те, кто уезжает, на самом деле не уезжают не на отдых, да, там все, их все встречают, кормят, развлекают. То есть здесь есть тоже свои сложности, потому что люди, многие, не знают языка. Э -э -э так, вот вижу вы. Правда, не могу почему-то воспринять. Люди живут не в своих домах, они не знают, где они будут жить. Это новые люди, с кем они живут. Кто-то себя чувствовал очень хорошо в Украине, не чувствует совсем никем. Вот. вот, Вероника уже присоединяется. Получилось? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, все получилось, отлично. Рада вас видеть. Я уже немножко о, анонсировала, вы, да. Да, о чем мы будем говорить. Вот. и... Э -э и вас уже успела и представить, но я могу по -по -по -по повторить. Вот Вероника э психолог э с большим опытом. Это с 2013 -го года. Сама в свое время приезжала э с Луганской. Вероника Вихачук. Э люблю, ценю, уважаю. Вот э с многих э ситуаций мне помогала выходить. Поэтому Вероника консультирует и сейчас. Вы всегда можете, всегда, ну, насколько, да, Сейчас время позволяет, когда есть интернет, когда есть возможность быть на связи, Вероника помогает. Я все правильно сказала? Да, все правильно. Спасибо, Елена, за такое представление. Очень рада здесь находиться. И вам спасибо, что вы сегодня на связи. Для вашей аудитории скажу вкратце, что я сейчас да, нахожусь за границей, в Швеции. Вот, в свое время да, вот, уезжала э, от военных действий. Вот, и столкнулась тоже с рядом вопросом, консультировалась, вот, поэтому самое первое, вот, я не знаю, мне кажется, это чувствуют многие, даже те, кто переезжает на территорию Украины, э, ну, такое чувство вины, да, что ты уехал, а люди там остались, тебе как бы легче, это значит, наверное, ну, легче, э, вот, но есть да, другие сложности, и у вот, тебя остаются родные, мужья, не знаю, там, братья, сёстры, родственники, кто-то здесь детьми остается и вот это, ну вот, не знаю, многим так прям останавливает вообще их, блокирует, да, не дает, как-то обустраивается на месте, потому что думает, что вот правильно ли я сделал, они же там остались. И вот э, даже я, когда уезжала и говорила там девочкам с детьми, э, может, вы тоже ну, как бы соберетесь, потому что многие боятся, да, ехать, не понимая, куда. Говорят, нет, я не могу, у меня здесь муж, как бы, ну, тут не могут решиться, да. Хотя потом со временем, ну, как бы, когда стало, например, еще сложнее, то уезжают. Ну, какие есть, не знаю, не то чтобы секреты, а советы, наверное, да, вот как все-таки э, справиться с этим чувством вины, что ты уехал, а там остались другие люди, близкие, ну, в принципе, да, просто украинцы. Это хороший вопрос, и он очень сложный, потому что сейчас нас, украинцев, нас просто накрывает облако стыда и вины, потому что... Мы думаем о том, что мы не сориентировались, надо было вот это, а надо было так, а можно было снять деньги с карты, а, а вот я не сняла или не сняла. А вот, ну То есть целая куча того, что мы вроде бы как могли предусмотреть, когда уезжать или оставаться. И нужно понимать, что здесь вообще нет никакой... Вины нашей, как нации, потому что на нас напали, наши границы нарушили, и нарушили границы каждого из нас, то есть нам пришлось уезжать, оставаться, принимать все эти сложные решения. И здесь очень хорошо может стабилизировать тот момент, что у всех разные возможности. Кто-то должен был уехать, муж должен был остаться. Кто-то смог выехать всей семьей, потому что там мужчины есть на, на это какие-то по закону основания. У нас всех разные возможности. И такой момент еще тоже позволит стабилизироваться, что уехать и спасать детей это тоже польза для страны. Причем очень большая. Дети наше будущее. Я с согласна, но знаете, иногда вот все равно бывает, что вот ты прикрылся детьми, они все же дети уехали, кто-то остался, ну вот прям я не знаю, но у меня до сих пор эти вопросы ну, как бы возникают, однозначно меньше, чем в начале, вот. То есть, ну и вот общаюсь с теми, кто приезжает, вот как-то... Ну вот даже мысли о том, что вот лично для меня было такое принятие решения, что я думаю, вот, если я понимаю, что я могу спасти своего ребенка, не дай Бог, что-то случится, я себе, ну, как бы, просто это пережить не смогу, никогда не прощу. Но, тем не менее, вот эти вот качели, ну, вот, не знаю, каждый день я с ними вот встречаюсь и вижу, как бы, тех, кто вот уехали в том числе. Вот, я не знаю, может, какие-то... Ну, как... Вы знаете, Елена, тут э, хороших вариантов никаких нет. нет. То есть мы не можем mm -hmm. на сто процентов сейчас абстрагироваться от этой ситуации, найти способы такие, чтобы не чувствовать эту стыд, эту вину, чтобы не сравнивать, да, что есть какие-то дети в Мариуполе, они там находятся. Ну, то есть мы не можем выключиться из этого процесса, потому что мы все живые люди, мы находимся в этой ситуации. Но мы можем каждый день поддерживать себя, говорить себе что-то внутри, да, что ты справишься, все получится, все будет нормально, делать то, что мы можем сегодня сделать. Ну, то есть вот можем мы сегодня там с ребенком поиграть, отлично поиграли, можем мы сегодня позвонить там бабушке в Украину. Значит, мы звоним и говорим с ней там столько, сколько нужно. То есть что-то же мы можем сделать. И вот это помогает проработать вот это глобальное такое ощущение вины, что мы уехали. Ну, здесь нет хорошего и быстрого варианта, потому что у, у нас вина. Да, ну и второе, то есть то, что приезжаешь, когда да, у каждого в Украине был какой-то свой уровень дохода, уровень, там, не знаю, статуса, и, и в целом как бы даже не то, что об этом, а у тебя был свой дом, там, твоя работа, и ты приезжаешь сюда, и вот в какой-то момент, с одной стороны, вот, спасибо всем волонтерам, которые помогают, стараются, как бы, да, наладить, максимально здесь помочь, как бы, да, наладить жизнь, но, тем не менее, ты вот, в ну, какой-то момент начинаешь себя чувствовать, ну, просто никем, как бы, да, у тебя нету ни дома, вот, если так, как бы, по-честному, да, то есть тебе есть где ночевать, как бы, слава богу, там, да, ты тепле, бомбы не... Летают, вот, но ну, проходит вот это вот время ну небольшое, когда ты понимаешь, что ты в безопасности, ну где небольшое, большое, кому сколько на это нужно, как бы да, вот уже осознать, и потом ты просто понимаешь, что ты здесь, ну абсолютно чужой, особенно те, кто не знает языка, хотя бы да, ну вот в разных странах если не знает международного английского языка, ну вот не знаю, прям ну, как-то оно давит тоже, вот ты вообще не понимаешь, что тебе делать. Ты здесь никто, в какой-то степени зовут тебя никак, и, э, и вот эти даже э, моменты, э, я не знаю, вот принимать там, да, при, э, тебе приносят еду. Ты как будто бы тот человек, который не может сам себе заработать на еду, да, тебе ее просто вот приносят. И вообще спасибо за это в первую очередь, но с другой стороны, ты просто раньше на эту еду зарабатывал, шел, покупал как бы ее в магазине, ту, которую хотел. Там, ты шел в магазин, покупал, например, одежду, тебе все приносят секонд-хенды, и вот правда, как бы, это тоже хорошо, но ты как-то раньше, ну, как бы с этим, да, справлялся по-другому. У нас даже была такая ситуация, это просто вот э, обескураживает в плане того, что мы шли просто на улице, и женщина нас прям догоняла и спрашивала, вы из Украины? Мы говорим, да, и мы шли с детьми, она прям нам дала каждому ребенку по 100 крон, ну, это по 10 евро. И мы как бы стоим вот такие, знаете, как вкопаны я бы сказала, то есть ты не понимаешь, ты понимаешь, женщина хочет помочь, как бы вот она идет, она просто, ну вот не может просто из ниоткуда взять какой-то пакет с едой, например, да, там или еще что-то, вот у нее просто есть эти деньги, она хочет помочь, как бы и дети, конечно, радуются, ну как бы что это, ну как подарок, они что-то на это могут купить. А ты такой себя чувствуешь, ну, каким-то, что ли, не знаю, нищим или кем, что вот, ну, как бы, что ли, ну, не подачка. Ну, вот как-то, да, ты прям как будто бы что не против, что тебе дали деньги. И вот это, ну, вот то состояние, с которым тоже, ну, как бы, и ты вроде, и спасибо, ну, благодарен, а с другой стороны... Ну, вот э, сложно это и принимать, вот это новое твое какое-то состояние, новый статус, и может тут какие-то, да, вот есть рекомендации, как вот э, правильно принимать, научиться принимать. Ну, опять скажу про поддержку себя. Тут я, у меня не только теоретический опыт, да, как психолога, но у меня есть свой личный опыт бросать свое жилье, бросать с тем, чем я занималась, там, и уезжать, пусть это было в пределах, конечно, своей страны в 2014 году, но это тоже было именно так, как вот вы рассказываете, все слово в слово, то есть когда приезжаешь, когда ничего не понятно, когда ты растерян, тут как бы важно понимать всем, кто уехал, что беженцы это не иммигранты. Иммигранты, они планируют свой переезд, они как-то готовятся к нему, они готовятся к сложностям, мы все были к этому не готовы то есть нам реально приходилось бежать от войны, мы можем сейчас чувствовать растерянность, мы можем не быть вежливыми такими, как мы были раньше, да, мы можем вот чувствовать этот ступор, когда кто-то предлагает деньги, мы все эти чувства для нас абсолютно адекватны на сейчас, и тут внутри себя важно сказать себе, слушай, ну вот такая ситуация, ну вот мы уехали, тяжело, трудно, да, ну Давай сейчас поблагодарим за эту еду. Или давай подумаем, что можно сегодня сделать. И может быть подумаем, что сделать завтра. То есть здесь должен быть огромный фокус на поддержке себя. Потому что когда мы начинаем думать о том, у нас было это, у нас было то, вот, а теперь вот так, и сторона другая, и люди здесь уже там устроены, а мы нет, мы себя расшатываем. А у нас сейчас задача, выжить и сохранить жизни детей. Вот это наша цель, нам к ней нужно идти. Обо всем остальном мы подумаем чуть-чуть позже, да? как у Скарли Тахара, да? я подумаю об этом завтра, потому что сейчас все-таки, ну как это, не знаю, по-русски сказать, не на часе да, у нас. Uh -huh. Потом мы пойдем к психологу, потом мы пойдем еще куда-то, ну, неважно. Я, кстати, рекомендую не затягивать с посещением специалиста. Практически с первого дня войны я и сама на связи со своим психологом чуть больше. Но ну, я понимаю просто качество жизни без консультирования. Сейчас, так как я сама работаю, мне тоже нужна поддержка. Поэтому поддерживать себя любыми способами, а не расшатывать. Ну, это если вот обобщить mm -hmm. на ваш ну, есть, вопрос. Да, ну, то есть на самом деле получается, что в первую очередь, да, надо ну, максимально пробовать себя держать в ресурсе, как вот и по первому вопросу, да, не расшатывать себя, что если ты уехал, да, как бы так и здесь, но ну, действительно, новые реальности просто, не знаю ходить и там рассказывать, что вот все так плохо, и кто-то как-то вот я, а зачем мне это все, почему это со мной, да, и вот так вот все случилось, ну, наверное, не поддержит однозначно, да, как бы вот у каждого, наверное, слова поддержки свои, но э, нужно их искать. Ну, вот мы говорили еще про детей, и многие как раз уехали с детьми, не все, да, но как бы многие уезжают именно с детками, и тоже есть этот вопрос, а почему мы живем в новом каком-то доме, да, или, там, например, с чужими людьми, а зачем мне вообще идти здесь в школу, потому что знаю, что у кого-то уже пошли детки в школу. То есть, а когда мы вернемся домой, вот это как? Детям правильно, вот, наверное, прям совсем ограждать тоже неправильно, да, вот жить в каком-то зазеркале, как будто бы этого ничего не существует, потому что я такое тоже вначале, пока была такая где-то у кого-то возможность, придумали чуть ли не салюты были, как бы, да, то есть, и вот, и мы просто уехали пока временно там, ну, ну не на отдых, но ну, я не знаю даже, как вот у, у, объясняли. И мы говорим, наверное, все-таки о том возрасте детей, когда они уже, ну, как понимают, да, раз, ну, и, так, как минимум разговаривают, и более в возрасте, как вот и и не травмировать и информировать, я бы так вот сказала. С детьми есть один очень важный нюанс. Нужно отвечать четко на поставленный вопрос. То есть, если ребенок спрашивает, например, мам, почему мы здесь живем? Нужно ответить, мы живем здесь, потому что сейчас это для нас важная история, ну там как-то объяснить, в том плане ответить только на этот вопрос. Не надо начинать отвечать там от царя гороха, какую-то огромную информацию давать. Дети так не ну, мыслят такими категориями, они, ну, у них мозг еще развивается, и поэтому они даже не могут многие вещи осознавать. Поэтому четко отвечать на вопрос. Я, конечно, не за то, чтобы ограждать детей на 100%, но я и за то, чтобы дозировать информацию. Я за то, чтобы мамы, разговаривая с друг другом по телефону или где-то, не обсуждали оторванные ноги, руки, там, бомбежки. Ну, то есть не надо это детям. То есть хотите поговорить, выйдите там где-то, обсудите. Все. И говорить нужно максимально честно, ну, предоставляя правду такой, какая она есть, то есть не приукрашивать, да, что мы здесь, вот, как вы сказали, мы здесь по путевке да, приехали, вот, uh -huh. мы на отдыхе. Ну, конечно, когда ребенок поймет, что это не так, он будет очень сильно разочарован, и в том числе в родителей, это сильно дестабилизирует его психику. И с детьми один такой основополагающий аспект – спокойная мама, спокойные дети. То есть если мама вся в панике, в тревоге, причем это даже касается ну, детей подростков, то есть уже таких более зрелых, если мама спокойна, если мама решает вопросы, если мама не истерит, поэтому... Ну, приходите истерить к психологу, приходите истерить, там, я не знаю, к своей маме, к проверенной подруге, кому угодно. Но не надо этого делать про ребенка. И ребенок тогда, когда видит, что ну, мама справляется, ну, как-то мы вот тут живем, ну, да, у нас есть какие-то сложности, мама признает эти сложности, то есть важно валидировать, что это значит. Сейчас подберу слова как это не на психологическом. Это когда ребенок приходит и говорит, мам, мне там плохо, сложно, мне не нравится там, например, жить. Нужно сказать, да, я понимаю, это правда сложно. То есть признать его трудности ребенка. И тогда уже что-то посоветовать, потому что некоторые мамы делают так. Ну что там трудно? Вот смотри, у тебя что тут кровать есть, еда есть, там все. Но это не работает так. То есть трудности ребенка важно... Ну, принимать, просто сказать, да, я понимаю, тебе сложно, это правда было бы сложно для ребенка твоего возраста. То есть, что мы делаем с детьми? Принимаем их сложности, то есть говорим, да, тебе сложно, отвечаем на их вопросы конкретно, то есть не вдаемся в подробности, не обсуждаем ужасы войны при детях, и стараемся как можно быстрее стабилизировать себя как маму, потому что ребенок опирается на маму, так или иначе, в любом возрасте. Чем старше ребенок, тем меньше опирается. Угу. Вероника, а как еще ну, вот такие моменты езда? Ну, вот часть деток то вот уже пошло в школу, и прям да, это как бы другой язык, то есть, или вот они на площадке садим. Отличаются. С одной стороны, есть мнение о том, что, ну, как бы, ну, наверное, не только мнение, а так оно есть, что дети легче к этому адаптируются. Ну, вот все равно, детки очень разные, кто-то более стеснительный, как бы более там замкнутый, вот ему, например, может быть и сложно даже на площадке с кем, ну, вот с детьми общаться, которых он не понимает. А еще если их в школу, ну, то есть вообще для детей обычно школа, да, или вот, ну, как бы это такой стресс, а здесь еще и совсем, как бы, ну, ты не понимаешь, вот как их максимально можно к этому подготовить. Ну, я тут как-то сделаю такую сноску, что я все-таки не детский психолог. Детские да, психологи, да, они да. больше понимают вот все эти методы там. Mm. Ну, какое-то... У меня все равно есть понимание, да. Но детский... Вот можно для того, чтобы понять, какой ребенок и как с ним сейчас вот в этой среде, можно обратиться к детскому психологу. Сейчас огромное количество специалистов бесплатно оказывают помощь, то есть можно взять там одну-две консультации и уже понять, как ребенку действовать. Но от себя все равно скажу, что если мама считает, что «Ой, ну это так сложно, ну как же он будет с этим другим языком, ну как же же вообще ребенок все это будет чувствовать? И ему будет, правда, сильно сложно. Но если у мамы настрой, что, блин, круто, мы вот сейчас тут, да, у нас такие условия, вот у нас война, но у ребенка есть возможность попробовать что-то новое. А вот этот, кстати, новый язык, он очень по-особенному развивает мозг ребенка. То есть такого бы опыта в своей стране он не получил. Вот он его сейчас получит, у мамы такой настрой, ну круто там. И он справится, мама верит в своего ребенка. Все У ребенка все будет получаться, ну, плюс-минус там на 80%. Поэтому от мамы зависит просто, ну, львиная доля того, как будет себя чувствовать ребенок, в том числе и в новой среде, ну вот, даже языковой среде. Ну, угу. мы перешли к таким как бы бытовым вопросам, ну, бытовым как школа, да, и на бытовым, которые у каждого то сейчас уехал, ну, практически у всех да, возникает в э, это жилье, да, как бы оно есть разное, то есть кого-то поселили в комнату, как бы вот, например, с этой квартиры, и они вот просто открыли двери своего дома, да, квартиры или дома выделили одну, возможно, две комнаты, но это общая кухня, это общий, например, может быть, санузел, но ну, абсолютно есть разные условия, то есть можно просто выделить целый дом там, или квартиру, но вы живете с другими же такими переселенцами, да, то есть это тоже посторонние люди. В целом люди уезжали из Украины разным составом, то есть, да, это, возможно, там, я не знаю, с сестрой, как бы, с которой ты вот уже, скажем лет 10 не жил вместе, да, на одной территории, иногда встречался по праздникам, скажем так, вот, или там с мамой или с подругой, ну то есть вот разным-разным э, составом, с тем, с кем мы как бы в обычной жизни не жили и долго как бы не жили, да, вот в плане на одной территории. И опять же, если это хозяин дома, то ты вообще как бы себя здесь чувствуешь, ну так, условно, на птичьих правах, да, потому что вроде бы как бы они все встречают, но проходит это тоже момент эйфории, как бы уже есть какой-то у всех небольшой дискомфорт, как максимально адаптироваться, не чувствовать себя прям совсем как бы здесь вот, да, как ну вот, я, можно я тут пройдусь тихонечко, да, ну как-то и... Э, не знаю, нормально себя чувствовать. Это у меня постоянно такое слово, как себя чувствовать нормально в этом? Мне хорошо, ну хотя бы нормально. Ну, вот тут очень хорошо поможет понимание нашей когнитивной модели, то есть как мы устроены. А Мы э, не просто чувствуем, то есть наши чувства, они возникают не сами по себе, а мы чувствуем, потому что мы думаем. И вот если мы думаем, что... Я здесь на птичьих правах, у этих хозяева, конечно, добрые, но это рано или поздно закончится. И вообще я здесь живу, у меня вот хороший дом там остался в Украине, я вот э, здесь сейчас с этим, с какими-то людьми вообще непонятными нахожусь. Вот эти все мысли приведут нас к апатии, ну, однозначно. Вот это как бы пример когнитивной модели. Но если мы будем думать другие мысли, на самом деле это не так просто, да, как звучит, но можно постараться все-таки себя поддерживать, думать поддерживающие мысли, то есть хозяин нас пригласил, какие доказательства, что через э, какое-то время он станет не таким добрым, как был. Если доказательств нет, ну как бы смысл думать эту мысль. То есть не давать своему мыслительному потоку уносить нас там в дальние дали и вообще в какие-то дебри, потому что у нас будет потом апатия, вина, грусть и прочая история. То есть если мы думаем что-то другое, то и чувствовать мы будем что-то другое. Но сейчас еще такой важный момент вообще для всех украинцев психологический. Вот эта война, она как бы у многих вызывает все-таки агрессию, злость, агрессию. И нам эту агрессию, нам как-то нужно ее куда-то размещать, ну то есть как-то отреагировать. Но у многих нет такой возможности. Ну вот Дом, как вы сказали, да, в примере, там живут несколько семей, и каждый понимает, что если он сейчас начнет реагировать агрессией, то как бы, ну, сложно будет, да, но агрессия никуда не девается. И могут ссоры быть, и сейчас такой вообще период, когда могут быть ссоры между близкими, вот на улице, мне клиенты там пишут о том, что выставила сестру с маленьким ребенком на улицу потому что вот уже не могла терпеть вот это отреагирование вот это спрессованной агрессии на ту ситуацию которая у нас происходит в стране и ну, важно признать что да мы сейчас будем ссориться просто ну, по возможности как-то, уже не какими-то последними словами ругаться, да, ну как-то все-таки, может, выражать себя более экологично, там, через, я злюсь, потому что я бы хотела бы, чтобы было вот так, ну, то есть форму менять, выражать агрессию в более такой конструктивной форме. Угу. Вероника, ну вы такой, да, привели пример по поводу, ну вот прям сестра, да, как бы человек человеки, вот прям выставила, Но ну, действительно иногда вот э, сейчас э, люди ведут себя не так, как в обычной жизни, да, то есть вот э, это все накапливается, кто-то это показывает, кто-то копит-копит, и вот в какой-то момент такой уже э, не справляется, но вот а если ты вот в таком ну, в такой, как бы, агрессии, да, в таком э, напоре и ссоре, но вот понимаешь, что это все-таки все из этого, ты этого человека вообще любишь, не хочешь так вести, ну, возможно, есть какие-то, и второй человек такой же, как бы, да, вот уже эмоциональный, может, есть какой-то не знаю, топ-слово, я бы его так назвала, вот с чем можно напомнить себе и другому человеку, что как бы, ну, наверное, сейчас хватит, да, давай мы как бы вместе как-то остынем ну вот подобрать, какие лучшие слова, чтобы понятно, на каждого действует что-то другое, но все равно, ну, разное, вернее, да. Вот, то есть, ну, как-то вернуть это хотя бы просто в нейтралитет, как можно. Мыслить, ну... Если это близкий человек, да, угу. ну, даже и не близкий, но мы вынуждены жить вместе, нам нужно договариваться. То есть просто говорить словами через рот, что у нас назревают конфликты, или что у нас есть вот такая история. И спрашивать у другого человека, слушай, а как ты видишь эту ситуацию? А я вот вижу вот так, а давай договоримся. Очень, кстати, хорошие вы привели... Такой пример стоп-слова. Например, у меня с моей дочкой такое стоп-слово существует. Когда уже я не могу до нее донести что-то, а у нас есть стоп-слово, когда я его говорю, и она тогда понимает, что все уже, все грани пройдены моих границ, и уже надо останавливаться. Вот, Но ну, со взрослыми это то же самое, точно так же работает. Надо договариваться с другим человеком, обговаривать. Иногда это не один раз, особенно если это родители, пожилые, им тоже очень сложно, да, или это дети тоже, ну вот сложно, но нужно говорить несколько раз, и вот прям говорить, говорить и говорить, понимать, что всем сложно, но если мы будем молчать, то вот будут такие выплески прямо, как вулкан. Да, то есть ну нигде не денется, да, а потом все равно выйдет и У -у -у. Такой в такой геометрической прогрессии. Ну и как вариант еще... А вот я помню, тоже вы мне говорили про правила, да, то есть, возможно, это не какой-то прям там целый статут правил, но вот то, что может быть чем-чего больше сталкиваетесь, и если уже даже возник этот какой-то, может, конфликтный, да, вопрос, то как раз здесь такое узкое место, которое бы стоит оговорить, и которое бы в следующий раз, да, все понимали, как будем действовать согласно каких-то а, правил. Да? да, правила мы, мы, мы, тоже так. хорошо работают для детей в большей степени, потому что для них родитель, мама, да, это авторитет, ну и как бы авторитет устанавливает правила, это нормально. С родителями это может не сработать. А потому что они все-таки, многие считают, что они авторитетные. Они, правил, своей... они правила нужны. Да. да, да. Поэтому, ну, это как бы такая парадигма вот наша, что если мы мамы и папы уже очень взрослых детей, то мы все равно как бы можем там устанавливать какие-то правила. Нет, мы на самом деле можем просто договариваться. И вот тут вот правила могут не сработать, но зато какой-то конструктивный диалог несколько раз он вполне может иметь какие-то позитивные последствия. Mm -hmm. Мы с вами начинали разговор с того, что вот у многих чувство вины за тех, ну, что уехали, да, и остались там родственники, близкие, просто как бы да, украинцы, и вот, э, все как бы созваниваются каждый день, через день, ну, когда есть у кого связь. И тоже вот, есть такой вот момент, ты же здесь вроде бы как... В, ну, вроде как ты в безопасности, в каких-то да, лучших условиях и э, вот как правильно, не знаю, что ли, вести диалог с теми, кто остался, ну, то есть, там, не знаю, это какой-то, может быть, поддерживающий, но ну, вот, говорить, говорить, ну, вы там держитесь, но ну, ну какой-то вроде бы, как бы, да, но вроде как бы, ну, да, ты тут говори, вы тут держитесь, а на самом деле ты не понимаешь, как у нас здесь, или там, я не знаю, делиться там какими-то своими, ну, вот моментами. Ну, например, нам вот сделали бесплатный поход в детскую комнату для детей. И у меня просто, знаете, вот такое как бы как остановилось. Я смотрю, эти дети радуются в этой детской комнате, а мне в какой-то степени и стыдно об этом рассказывать моим родственникам, потому что я понимаю, ну, не, это только родственникам, а как бы другим людям, то вообще как бы, да, это... Ну, то есть не покажешь, потому что понимаешь, что в этот момент, ну, другие дети прямо в подвале, да, как бы, или прям под пулями, вот, и, ну, то есть делиться этим, или, или это такая для них, как бы, какая-то, не знаю, дорожка в обычную жизнь, или наоборот, ну, как бы, просто больше распрашивать, как они себя чувствуют, вот, как вести диалог лучше, как, ну, себя в первую очередь, да, мы говорили о том, что нужно держать в ресурсе, ну и ты какой-то чувствуешь свою, ну, не знаю, что ли, ответственности за других, вот, и как вот, как можно поддержать тех, кто остался дома, скажем так. Хороший прям вопрос, тут важно понимать, вы вообще в ресурсе поддерживать или нет, потому что если у человека нет ресурса на поддержку, ну, он вряд ли качественно поддержит. Тут тогда уже лучше оставить это занятие, да, и заниматься тем, чем занимается. Если, вот тоже хорошо вы привели этот пример про детскую комнату, это может сослужить такой, таким триггером. То есть действительно люди находятся в более сложных условиях, да, в каких-то более сложных обстоятельствах, и для них это может быть триггером, что, ну, типа, чуть нам звонишь и рассказываешь вот о каких-то своих радостях. Нам тут не до радости, у нас вот линия фронта проходит через нас, да, или вообще каждый день там что-то происходит. Лучше, конечно, не рассказывать об этом, просто интересоваться, ну, как вы, что там у вас, не давать советы, то есть, ну, что вы там выезжаете или вы уже не выезжаете. Можно прямо тоже вот... Хорошее выражение, очень его люблю. Спрашивать словами через рот, как бы ты хотел, чтобы я тебя поддержала, да? Что бы ты хотел, чтобы я сказала? Ну, то есть, если вы видите, что там все ваши реплики натыкаются, ну, условно, на какую-то стену, да, или там на какое-то раздражение, ну, так можно спросить же, слушай, ну, вот хочу, и прям сказать, хочу тебя поддержать, хочу быть с тобой на связи. Очень люблю, да? Ну, скажи, как? Я переживаю, я волнуюсь. Вот что сказать? И тогда уже человек тоже будет чувствовать, что ему звонят не просто так, да, а сейчас очень важны такие слова, вот я люблю тебя, я волнуюсь за тебя, ты нужен мне, или там, ну вот все, все что угодно говорите о своих таких добрых, приятных чувствах, которые мы к людям ощущаем. Ну да. <ayuda> наверное, все-таки здесь еще может зависеть от того, с кем ты говоришь, да, насколько, как бы, да, и близкий человек, потому что, ну, там, это могут быть и друзья, как бы, да, могут да. быть, прям, ну, там, мужья, да. А, Вероника, ну вот я знаю, что многое сейчас консультируете, я-то какой-то, наверное, какую-то часть вопросов затронула, да, возможно, как бы есть какие-то еще ну, другие рекомендации или другие, да, как бы вопросы, которые могут быть. Мне правда, нет, еще один, у такой. есть свои личные, я не знаю, может, он как будто тоже будет э, полезен. но вот мы вот даже сейчас, да, в эфире, ну, с какой-то периодичностью улыбаемся. И вот я вообще по жизни такой человек, то есть, да, и ведя какие-то эфиры, и в общении, то есть, да, и вы меня, вода это тоже, да, когда-то обращали внимание, то есть у меня всегда улыбка. Я сейчас какой-то чувствую... Э, выходя в сторис или в эфир, вот такое как бы прям ограничение, Лена, тебя нельзя, тебе нельзя улыбаться, вот прям, ну как бы не время для улыбок, скажем так, да, потому что, а у меня это какое-то, ну, как на автомате, мне не хочется, ну, когда ты выходишь к людям, вот мне как-то хочется в основном, и моя профессия, да, в туризме предусматривала как бы 90% это что-то, ну, как бы о хорошем, о позитивном, то есть и мне прям это было органично, мне заходило, и мне нравилось. И вот это, ну, прям, не знаю, такая подача у меня. Но я за это прям чувствую, что вот, ну, как это ты улыбаешься? Ну, вот реально, ну, как бы сейчас идут военные действия, а ты улыбаешься. Вот даже шутят с вами периодически. Ну, как бы это как-то ну, неправильно, что ли, я не знаю. Я издалека начну отвечать на ваш вопрос. Он вообще замечательный, этот вопрос. Я не помню, вот, как называется этот фильм, уже там 33 дня, я не могу вспомнить. Фильм был о том, что молодая пара евреев, они перед началом Второй мировой войны, они встретили друг друга, они начали, поженились, у них любовь, чувства, вот эта вся романтика. И началась война, и она ему говорит, слушай. Как я могу теперь так радоваться, что у меня такая любовь? Как я могу ходить, улыбаться? Как вот эти все чувства? Сейчас будто бы не время, а он говорит, именно сейчас и самое время. Потому что мы не знаем, что будет дальше, мы не понимаем, как. Но у нас есть это чувство, и мы его, в общем-то, можем себе позволить чувствовать. И вот я тоже про улыбки, да, я вообще за юмор однозначно, за то, что нам все равно нужно улыбаться, потому что у нас улыбка запускает, даже улыбка не искренне, если мы просто натянем, да, у нас все равно мозг э, это считывает как улыбку и запускается определенная гормональная реакция, которая нам сейчас катастрофически необходима, потому что все время ходить грустными, это прям ни, к хорошему не приведет, поэтому юмор нас спасет, и важно улыбаться, и важно давать людям какой-то позитив. Как раз тут ваша улыбка, Елена, и ваш позитивный настрой здесь как никогда, кстати, не то, что там нельзя, а как раз нужно многим людям и вам в том числе, вот эта улыбка, это прям обязательно. Даже черный юмор вот, тоже хорошо, вот все, что человека заставит улыбаться, хоть как-то абстрагироваться от этой обстановки, это прям очень нужно делать, юмор нас спасет. Я спасибо, вы мне прям разрешили, я прямо я ну вот потому что, знаете, ну вот правда, как бы, э, я же про туризм, я тут рассказываю как бы про то, что, ну вот, э, потому что многие люди боятся, да, вот ехать, э, ну как выезжать, вот прям страх, да. Тут еще и улыбка, ну думаю, ну вообще, как бы, говорят, ты чуть ли не туризмом занимаешься, то есть улыбаешься, рассказываешь, ну как бы, что тебя ждет здесь, ну как бы, и еще есть в хорошем настроении, ну прям совсем нельзя так себя вести, стыдно должно быть. Ну вот видите, мы еще и сами себя стыдим, мало того, что у нас такая ситуация произошла, и мы себя тоже, вот так нельзя, да кто сказал, где эти правила, как себя можно вести, у нас задача сейчас выжить и сохранить себя, ну вот реально сохранить себя и физически, и психологически, нам еще дальше жить, поэтому тут без юмора мы не обойдемся, ну и если обойдемся, то нам будет очень сложно. Вероника, ну вот я начала, потом ушла в свою улыбку, ну вот ушла с <смех>, скажем так, да, какие, возможно, я не затронула вопросы, то есть, да, или вот какие, возможно, есть просто рекомендации, вот в целом, как бы, наверное, и для тех, кто уехал, и, возможно, мы с вами проведем еще отдельный эфир, я думаю, что это тоже будет полезно для тех, кто, да, остался в Украине, вот точно так же, как справиться. хотя часть вопросов какие-то можно тоже, да, здесь брать. Вот это рекомендация психолога, вот да, как сейчас, как сейчас этим всем справиться. Такой узкий вопрос. Да, я, я, кстати, хочу поблагодарить тех, кто ставит сердечки. Вот эти сердечки на прямых эфирах не так вообще приятно, мне так прям становится, ну я не знаю, спасибо вот всем, кто ставил. Я прям, от этого мне прям аж распирает изнутри какие-то приятности. Я по вопросам не буду брать, какие еще мы не обсуждали, потому что времени много, но рекомендации дам. Это прям, что сейчас очень важно. Психика восстанавливается во сне. Поэтому спать это прям очень важная история. У меня есть на странице прямой эфир, который я проводила там с простыми эффективными способами как уснуть, потому что у многих есть сложности. Если будет нужно, мы сделаем еще один эфир там по этим способам. Ну если вы захотите, то я могу. Но там прям уже есть, я сделала, можно смотреть. Поэтому сон нужно поставить прям на первое место. Не скроллинг новостной ленте, особенно uh -huh, если человек да. находится за границей, он в относительной безопасности. Все, значит, мы спим 8 часов, это как минимум, потому что нашей психике нужен ресурс для того, чтобы восстановиться, а это она может сделать только во сне. Пить воду, ну вот как бы это ни звучало банально, прям следить, что вы пьете, не есть всякую дрянь, ну вот опять, ну как бы, можно, сейчас люди едят больше вредного, но все-таки да. как-то немножко это дозировать, следить за своей осанкой, вот прям. Плечи, спина. Почему это важно делать? У нас от контура тела в мозг тоже идут сигналы. То есть не только мозг в тело, но и от контура тела идет сигнал. Если мы держим спину прямо, я прям заметила в начале войны, у меня вот так плечи были, три дня, наверное, точно. Да? Ну, ну да, спрятаться, вот эта вся обстановка. Но я знаю этот момент, я прямо сейчас хожу и все время мониторю свою спину, свои плечи, от контура тела идет сигнал в мозг, что с нами все в порядке, мы справляемся, а значит у нас вот эта уверенность, какое-то чувство такое, что мы все можем сделать, что сейчас у нас, да, вот какие вызовы, поэтому важно держать спину прямо физическая активность тоже должна быть хотя бы пройтись хотя бы куда-то выйти одна моя клиентка оказалась в городе в небольшом городе в Германии у нее трое детей и она ну, там находилась и было очень плохо и мы с ней договорились что она будет я кстати у нее спросила разрешение могу ли привести ее пример на эфире то есть не просто так выдаю она говорит да можно и она сидела дома все время с этими детьми. Но потом мы с ней договорились, что она оставит детей на маму и прогуляется. И она сказала, боже, как хорошо, как мне понравилось. И сказала, что она самая красивая девушка в этом городе. Поэтому настроение у нее стало гораздо лучше. Важно что-то делать физически, даже ходить, это тоже будет хорошо. Ну, то есть сейчас нет каких-то сложных там, рекомендаций, но вот это спать, пить, есть, физическая активность, чтобы, ну, вот дозирование информационного потока, ну, вот прям дозирование, смотреть там, ну, допустим, 15 минут в день смотрим, с утра 15 минут, там, не знаю, вечером, ну, лучше не сразу перед сном. То есть прям останавливать себя. Ну, вот это, наверное, основные рекомендации на сегодня. И понимать, что ситуация сложная, ситуация военная. Не надо себя раскачивать, не надо себя ругать. Сейчас есть цель выжить в любой ценой и сохранить себя физически и психологически. И действовать согласно этой цели. Помогает ли скроллинг ленты 24 на 7 сохранить себя психологически? Ну нет, не помогает. Не очень, Значит, да. мы это оставляем. То есть нам сейчас важно ориентироваться на свою цель. Вот это нас может стабилизировать, ну хотя бы хоть как-то. Это нас сможет поддержать, и очень важно поддерживать себя самостоятельно, прям очень важно, потому что близкие сейчас тоже дестабилизированы, ну как бы мы можем ожидать от них поддержки, они как бы не могут ее дать, поэтому прям поддерживать себя. Вероника, спасибо вам за это, спасибо, Кто Теста, поднимает... да. ваш эфир поднимает настроение. И нашим зрителям спасибо вот и на самом деле хочу еще раз повторить что если вдруг вам нужна помощь Вероника на связи спасибо вам тоже за это да что находите такую возможность вот кому нужна психологическая помощь помощь, пишите. Я оставлю обязательно тоже видео ссылочку на Веронику. вот Я со своей стороны, будучи здесь, конечно, стараюсь максимально рассказывать о том, как бы, да, что может вас здесь, здесь ждать. Как бы, на примере Швеции, но мы смотрим и по разным странам, как бы, да, возможно, кто-то примет решение или ну, как бы, да, не будет бояться. Возможно, кто кому-то помогут да, информация быстрее адаптироваться, наладиться. Вот. Я, конечно же, тоже э, понятно, мы в первую очередь ждем мира, да, и э, того, чтобы мы могли уже все вернуться домой, вот, и, и чтобы в следующий раз мы были в тех странах, которые есть сейчас не в таком статусе, да, могли все потом и путешествовать, вот, и уже э, вспоминать, и просто это уже вспоминать. Поэтому всем э, тепла, уюта, насколько это возможно сейчас, хочется вот вам пожелать, да, и э, скорейшей победы в Украине. Да, спасибо, Елена, и за ваше приглашение на эфир, и зрителям спасибо, и за вашу улыбку спасибо. Мне кажется, сейчас это очень важная история, дать людям какую-то опору и ну какой-то позитив, как бы это банально не звучало, потому что его сейчас очень мало, и нам нужно его создавать. И если у вас есть сила на улыбку, то подарите ее другим. Спасибо. Всех обнимаю, вот, и до новых встреч. Пока-пока, до свидания. До свидания.